Всем добрый день! Существуют ли у нас альтеры? Существуют ли наши вторые копии, которые находятся в параллельных временных линиях? Существуют ли такие копии у наших близких и знакомых? Признаки, по которым можно это определить, предположительно. Все сказанное на канале является личной фантазией, а и не имеет отношения к реальности. Канал просто о фантастике рассматривает разные версии, и к текущей версии можно относиться со скептикой. Как есть симуляция, теория, есть теория струн, есть теория э, водного купола и плоской Земли, теория квантовая. Сегодня теория альтеров. Вот такой длинный и нудный дисклеймер я сейчас произнесла на всякий случай. Знаете почему? Чтобы обезопасить канал, канал тяжело сейчас дышит. После того, как затронул тему искусственного интеллекта, разумеется, бомбанула и по просмотрам, по количеству просмотров, и техника на этапе записи так бы сбоила, как никогда. У меня такого я еще не помню, чтобы она записывала самое начало, в пределах двух минут, а потом просто прекращала записывать звук. Я не поняла, что это. Сперва я была в стрессе, даже в гневе. Потом подумала, а чего ты ждала? Ну, ты понимала, на что ты идешь. Да, слегка, слегка потрясет этот корабль. Но очень хотелось затронуть тему искусственного интеллекта. Надеюсь, вы зайдете в тот ролик и послушаете, чтобы эти жертвы были не напрасны. Альтеры, о которых говорит Пенни Брэдли, они могут быть у каждого из нас на самом деле. Вы знаете про, вы знаете про проблемных родителей, которые негативно влияют на детей. Вы знаете о том, что масса психиатров говорит о клинике населения. Ну, масса не масса, вот есть исследователи мозга, которые вслух говорят о клинике о том, что мышление основной массы людей не является тем, чем считается официально. А теперь версия Пенни Брэдли, которая дает признаки того, что у тебя или у твоих знакомых, возможно, есть альтеры. Я послушала, и знаете, несмотря на дисклеймер, где я заявляю о своей фантазии, Сейчас я хочу шепотом между нами напомнить, что среди всего миллиона версий канал в принципе не рассматривает те, которые не обнаруживаются в жизни или в клипах. Вообще, в принципе. Я даже не начинаю. И версия Пенни Брэдли, ох, как она жестко зашла. Ох, как же она жестко. Пенни Брэдли вообще тяжелый человек по отношению ко всем этим программам. А потому что она выдает выдает допустим космические политики которых мы давно как считали сказкой она берет и просто и говорит что существует тот атлант его изумрудные скрижали и раса похожая на собак или волков все по-настоящему ну не томи автор ну скажи же как определить у меня есть альторы или нету Хорошо, говорю сейчас. Если ты делал что-то, о чем не помнишь, или говорил что-то, о чем не помнишь, если твой близкий человек или знакомый, ну, и, не близ, и не близкий, если его как бы резко переключается с настроения на настроение. Цитату Пенни Брэдли я публикую в телеграм-канале. Все-таки рекомендую вам туда заходить. Там будет немало цитат из «Темного города». Очень этот фильм зашел. Заходите на телеграм-канал. Ну так вот, если ты говорил что-то, о чем не помнишь, в том числе, кстати, в детстве, я уже сейчас буду приводить примеры конкретные, и если человека переключает, И сама Пенни Брэдли, какому-то блогеру, которая говорила, там у меня альтеров нету, не сказала правду и показала, где ее переключила с двух ролей с одной роли на другую, и та просто стерла свой ролик у нас на глазах. У меня лично первое, что я вспомнила, моя мама всю жизнь говорила мне прочесть одну книгу, всю жизнь, я как-то ну не хотела чего-то. Как-то раз я наткнулась на эту книгу и прочла. И говорю такую: Ух, я хотела поболтать за чашкой чая. И я же делала то, что мама мне всю жизнь говорила. Я так: мама, я прочла эту книгу. Она так, ну и что? Я говорю, ну ты же мне сказала прочесть ее. Она так я не говорила. И с мамой у меня связаны такие странные вещи, что, с одной стороны, я ей благодарна за какие-то моменты. Она действительно меня направила как путеводителя. В то же время местами ее действительно как переключала, И у меня такие жесткие обиды. И под конец с возрастом один альтер негативный, вот я уже слух говорю, это похоже на то, что-то ее захватило. Вот у меня было впечатление... Потому что она... Вот у, у группы Флер есть песня формалин. Она не придет. Руки были в зминой норе, Голова в осином гнезде. А спина в муравьиной куче. Буду я. Я из более жесткого теста. Я готова занять это место. Я многое делаю лучше. А где попала, где не попала, опять. В общем, буду я. Я более... «Из прочного теста я готова занять это место» и прочее. О чем на самом деле эта песня. И э, Пенни Брэдли описывает свою маму о том, что у нее минимум три роли, если я правильно помню. Я потом э, отснятую копию опубликую опять-таки на Телеграме. Пока это можно делать, пока есть такой, такой источник, это надо делать. И по комментарию Пенни Брэдли, ни один из альтеров не оказался настолько сильным, чтобы взять доминирование. Вот к теме доминирования как раз негативная часть мамы, видимо, захватила ее. И она действительно не помнила, я наблюдала за ней порой, и она как будто бы, слушая меня, зеркалила, как будто она не знала то, о чем я говорю, исходя из ее же слов. Она как будто озиралась и притворялась. Это было очень странно. Я списала это дело на возрастные вещи. И ну, с возрастом люди меняются. да Допустим, сейчас была фантастика и возрастные вещи. Но другой момент. Замечала за собой раньше, не сейчас раньше. и Замечала за другими людьми. Иногда человек что-то скажет, а потом говорит, ой, я не понял, почему я это сказал. Вы такое замечали? Это порой что-то безобидное, бытовое, это может быть шутка. Но у меня был такой момент, что я до сих пор помню. Я удивилась, а почему я такое сказала? И такое было не только со мной. И сейчас хочу повторить, таких номеров в последние годы не было. А почему не было? Что один альтер может оказаться сильнее остальных и вытеснить. У меня были разные сложные моменты, где мне пришлось быть сосредоточенной. Я и физически болела, и мне пришлось быть сосредоточенной. И у меня таких моментов, где я не помню, почему я что-то сказала или наблюдала, но не знаю почему у меня такие вещи позаканчивались а теперь рассмотрим версии, версии, за которых люди думают, что у них были прошлые воплощения вот сейчас давайте просто пустим философию есть версия о том, что у нас были прошлые жизни последовательные во времени прошлые жизни это первая версия и есть определенный, определенный процент людей, которые четко их помнят. Второе, мы знаем, что есть другая версия, которая отрицает прошлые жизни. Христианство верит только в одну в текущую. И сейчас мы увидим, как в свете теории Пенни эти две версии не противоречат друг другу на самом деле. Есть еще третья версия, которая верит в параллельные миры и параллельные жизни, то есть не во времени, а одновременно существующие. Пенни говорит, что физически возможно за ночь два раза физически забрать человека и вернуть, и таким образом создать двух альтеров. Что это возможно. И тогда получается, что вот эти Параллельные жизни, которые нам снятся на других звездах порой, или так называемые последовательные, на самом деле могут оказаться нашими альтерами. И таким образом текущая жизнь окажется единственной в каком-то смысле, но с тем моментом, что от нее идут петли. Петли, где существуют наши клонированные, так сказать, копии. С их историями. Сама Пенни говорит, вот сейчас подойдем к обязательному вопросу, а делать то что, а как от этого защититься? Сама Пенни говорит, что она пока что не нашла способов этого избегать. Единственное, что приходит на ум, свобода воли, закон свободы воли, юридические законы, защищающие все-таки человека, где-то как-то защищающие. Наверное, надо высказывать свое мнение против, Протест, протестовать максимально резко против таких похищений. Высказываться против. Как минимум, надо делать так. Проблема не решается, если ее не назвать. Предположив... Версию, что так может быть, надо как минимум вслух сказать «Я против», и это будет первой ступенью решения проблемы. Копию интервью, фрагмента интервью я опубликую на Телеграме, сейчас или попозже, так что заглядывайте туда иногда. Если это все фантазия, значит мы просто развели фантастическую философию, как масло по тарелке. Но если за этим стоит хоть доля правды, значит это очень серьезная тема. Надеюсь, вы со мной согласитесь. И обсуждать ее можно только после массивного громоздкого диск... дисклеймера. Пишите свои комментарии, будем обсуждать. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайк и до новых встреч.